Здравствуйте, меня зовут Елена Скаркун, мы лечим зубки в клинике 32 у дородных Валерия Вадимовна. Нам все очень нравится, ребенок с удовольствием идет к зубному врачу, а для меня это самый главный показатель, что здесь и атмосфера уютная, и качество лечения соответствует. Спасибо вам.